Сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему электронной коммерции. Электронной коммерции не просто в общем масштабе страны, а в масштабе нашей большой отрасли под названием страхование. Почему я считаю, что это очень важная тема? Вот сейчас, если посмотреть на данные Центрального банка, смотреть про сборы в страховании, эта цифра не превышает 1%. Тем не менее, считаю это очень важной историей. Почему? Первое, потому что, как говорится сейчас, история всего мира за интернет-страхование будущее. Второе, если посмотреть на нашу страну, то в нашей стране при этом сейчас достигло практически 78 миллионов человек, и это 63% рынка. Третья очень важная составляющая – это то, что если спросить людей, насколько они хотят страховаться через онлайн или обслуживаться через онлайн, это очень важная вещь, о которой я буду говорить дальше. Больше 80% скажут, что они хотят делать это через интернет. Причем это не только Москва и Северо-Запад в котором цифры превышают в некоторых случаях 90%, это в том числе и Южный округ, и Приволжский округ, то есть те регионы России, в котором, как нам кажется, и как страховым рынком кажется, никогда онлайн-страхование не будет доминирующим. И четвертая очень важная причина – это то, что если мы посмотрим на страхование сейчас, как оно развивается и развивается сейчас в сложных условиях для экономики страны, то сейчас на рынок выходят компании, которые никогда не были связаны с страхованием. Такие компании, как Сбербанк, такие компании, как, например, Связной, которые планируют тоже выйти на рынок, другие финансовые институты, такие компании, как Открытие. Финансовые банковские институты и крупные литейлеры, если они выйдут на этот рынок, то единственное, чем мы сможем с ними конкурировать, это не покрытием, которым всегда славилось индустрии страхования через агентский брокерский бизнес, а все-таки новыми технологиями, новыми способами продажи, новыми продуктами и новыми способами обслуживания, которым знаем только мы, как работать, знаем только мы, как рассчитывать, знаем только мы, как дойти с этими инструментами нашего потребителя. Есть очень много способов. У многих компаний, как те или иные компании понимают, как писать страхование онлайн страхование в свой бюджет? Первое это так называемое страхование через сайт. Понятно, все хорошо понимают, что страхование через сайт, если потребитель пришел на сайт, купил страховку через сайт, является онлайн страхованием. Но надо понимать, что это расходится на две, два разных способа. Первое, когда он пришел заплатил своей собственной картой. И второй способ это если он пришел и оставил заявку, и дальше заявка прошла через фронт-офис. Мы считаем, что страхование через фронт-офис не является онлайн-страхованием. Это так или иначе все равно страхование, которое имеет человека, который находится между компанией и между самим клиентом. И вторая нога страхования – это страхование через партнеров. И третье страхование – это чистое страхование через сайт, когда вы как бы, осуществляете оплатой карты. Нам кажется, что для любой компании, которая вступила на этот рынок и хочет заниматься онлайн-страхованием, очень важно все-таки понять для себя, для чего она это делает. Для нас, как для компании, которая является, как нам кажется, лидером в этой отрасли, это была задача не самая простая, потому что, конечно, мы, как компания, которая очень сильно оцелена на потребителей, всегда считали, что для потребителя является основополагающим для нас драйвером для развития именно этого канала. Когда мы начали э, разрабатывать бизнес-кейс, э, то оказалось, что когда ты начинаешь разговаривать с бизнесом э, и начинаешь подсчитывать э, продажи, которые могут осуществляться, благодаря тому, что клиент придется на сам сайт, то цифры получаются не очень оптимистические, и бизнес-кейс считается не, не так легко. Но когда мы поняли, что это является очень простой ниточкой между клиентом и самой компанией в плане развития и дистрибьюции, что это во многих случаях помогает нам избежать А-комиссий, избежать нам сложности в полиса, полисов, сложности именно воздержка, которая связана с большой дистрибуционной цепочкой, то вся весь бизнес-кейс, вся стратегия по развитию этого канала стала очень понятной, очень прозрачной, и сразу нашлись очень большие планеты данной истории, и процесс развития пошел очень большими темпами. Практически 50 очень больших Клиентов работают сейчас с нами по онлайн-коммерции, включая такие компании, как Аэрофлот, включая таких большие компании, как и 7 включая такие компании, как Озон. И те продажи, которые мы получаем через своих партнеров, благодаря такому простому сервису по страхованию пассажиров, доказывает нам, что чем больше мы будем двигаться дальше, тем больше мы будем иметь прозрачный бизнес, прозрачную линейку продуктов и прозрачную историю, связанную с страхованием по, по разным видам бизнеса. Что еще очень важно понимать в плане онлайн-коммерции, это то, что если вы будете говорить только про дни продажи, то вас не поймет ни потребитель, ни инвестор, ни будущее. Если мы посмотрим на даже приложения, которые запускались нашими конкурентами, то в основном они были связаны с, с продажами. Но мы проводили очень большое исследование по поводу, что нужно потребителю, и оказалось, что продажи существуют, будут существовать сами по себе, если мы наладим нормальный сервис обслуживания, именно обслуживанный через, через онлайн. Это очень важный момент, нужно понимать, что за этим будущее, если мы сможем, как страховая компания, обслуживать клиента в онлайне, если мы сможем обеспечить ему уровень сервиса в онлайне, такой, как обеспечивает сейчас уровень сервиса наши ведущие банки, если он сможет увидеть там статус убытка, если он может заведеть убыток на... через онлайн-страхование, если он сможет ä, посмотреть все полисы свои, продлить их, пролонгировать, ä, и вообще иметь личный кабинет, который осуществляет ему весь цикл страхования, весь цикл его жизнедеятельности, то мы ворвем в свою жизнь и сможем ä, действительно занять очень большую часть в его сердце. Сейчас вот ä, основная проблема всего рынка именно то, что мы хотим постоянно говорить только о продажах. Мы хотим по большому счету впарить нашему клиенту, как много больше услуг, много, много больше вещей именно с продажей. Но если мы посмотрим на банковскую историю, если мы посмотрим на мировую историю, то все удачные примеры, как вся история контактировала с потребителями на онлайне, именно в страховании, именно в финансовом секторе, она все-таки связана с обслуживанием. Оно было связано с лучшим обслуживанием через онлайн и потом через лучшее обслуживание через онлайн. Клиент уже пришел к покупке, клиент пришел к дополнительным кросс-продажам, клиент пришел пониманию того, как он может очень просто купить страховку, не выходя из дома. Так же, как он может обслуживаться, не выходя из дома, через это приложение, через основной сайт. У нас даже были интересные примеры, связанные там с мировыми практиками, когда у человека срабатывала страховка при входе на гольф поле и при выходе. То есть он покупал э, страховой полис, но включалось страхование только когда он э, находился на гольф поле и выходил с гольф поле. Это, конечно, будущее для нашего рынка, но тем не менее… Такого вида понимания того, что нужно клиенту, не просто вот обеспечить ему распечатанные полисы системы, но именно обеспечить ему чувство уверенности, спокойности за счет того, что у тебя будет действительно сервис, который он может воспользоваться каждую минуту, застраховать себя в тот момент, когда он хочет, и самое главное, обслужить себя в тот момент, когда она хочет, когда с ним происходит именно страховой случай. Мы все время забываем, что страхование – это все-таки про урегулирование страхового случая. Мы продаем сервис урегулирования и продаем сервис покупки. Как вы понимаете, клиент, который привык к тому, что тебя обслужили по онлайн-страхованию правильно, этот, этот же клиент хочет тебя таким же образом, также удобно обслужили, ну удаленному регулированию через этот же сайт. Поэтому надо понимать, что если вы имеете клиента, который пришел через онлайн-страхование, должны также понимать, что он готов к к такому же уровню сервиса и через урегулирование. Если вы продали клиенту в какой-нибудь будке, например, в каком-нибудь Подмосковье, то, в принципе, клиент готов и поехать в это же Подмосковье и регулировать убыток. Но если он продвинутый и модный клиент, если он привык к удобству покупки, то если у него возник вопрос к регулированию, он будет очень жаловаться, если вы отправите его на регулирование в каком-нибудь город сироп. Поэтому нужно понимать, что если вы хотите заниматься лояльным потребителем, то вам надо обслуживание Отрабатывать так же, как вы от, от, отрабатываете систему продаж. В начале пути все компании, все люди, которые занимаются онлайн-страхованием, вообще онлайном, все очень движимы, интересные идеи, потому что это модно, это очень важно, это интересно этим заниматься. И очень много апологетов, и очень много людей, которые хотят именно начинать. Но когда ты приходишь именно с живой, с живой историей, пытаешься как-то продать это внутри, то в основном а, вопрос заключается в том, что «а где в день?». Очень важно а, в компаниях, если вы хотите действительно продвинуть этот вид, а, поручать его тем людям, которые уже имеют достаточно хороший, достаточно интересный послужной список именно стартапов. Что еще очень важно, что люди, которые должны заниматься этим в страховой организации, должны реально понимать очень много вещей, которые существуют в организации. Первое – они должны понимать бизнес как таковой, второе – они должны линковаться с, с IT-структурой обязательно, третье – они должны понимать мировой какой-то какой историю. должны обладать возможностью заниматься большими проектами. Причем при этом у них не должно быть больших бизнесах в руках. Почему? Потому что всегда хочется заниматься большим бизнесом, чем маленьким. Вот мы когда смотрели на мировые рынки, там именно вся эта история в основном начиналась в двух департаментах. Это первое в IT или в маркетинге. Почему? Потому что ни один, ни второй так или иначе напрямую с бизнесом не связан, не хочет двигаться масштабно там, в рамках огромных миллиардов. А бизнес очень тяжелый. Поэтому, я не знаю, как бы разработчикам, которые так или иначе занимаются этим, нужно беседовать с двумя структурами, если они хотят так или иначе этим заниматься. Это Первое – это именно IT-структура, потому что оттуда, может быть, много вероятно придет этот проект по развитию. И второе – маркетинговая структура, которая так или иначе видит, как может развиваться это, этот канал и имеет какие-то проекты, которые связаны там, со стартапом. Что еще интересно, хотела сказать, мы тут встречались, обсуждали интересные продукты, связанные с онлайн-страхованием, с мировыми организациями, и смотрели, как должно быть выглядеть приложение, например, как оно должно существовать именно в страховании. Самое интересное, что мы знаем немного больше, чем они. Как показывает в практике, мы уже практически знаем, как оно должно быть, какие технологии должны использоваться, как оно должно строиться, то же самое мобильное приложение, там, интерактивная история там, с, с этим же с, с клиентом. И знаем больше, чем рынок. Как мне говорили люди, которые запускали в СРС в Альфа-банке, когда они это делали на банковском рынке, они тоже внедряли в России намного больше вещей, чем было в банковском секторе. Что говорит о том, что, может быть, мы более инновационные, у нас более сложный рынок именно в финансовом секторе, может быть, мы более... У нас больше это будет получаться, чем на мировом рынке. Тоже очень большой вопрос. И так как у нас сейчас это все развивается, если у нас уже прямо вот очень вплотную мы подошли к принятию онлайн-полисов для такого массового вида, как ОСАГО, прям вплотную подошли, может быть, мы даже будем впереди планеты всей и сможем... Впереди двигать всю индустрию, связанную с онлайн-страхованием в мире, что для нас тоже очень важно.